Да, коллеги, добрый вечер. Слышно меня? Видно тоже, да. Да, отлично. Извините, я уже немножко в дороге начинаю перемещаться в Москве, поэтому выступлю из машины. А, ну, пару слов о себе. Я закончил институт, если я не ошибаюсь, в 2012 году, но это и не важно, потому что институт всегда со мной в душе. А, занимался после окончания университета я какое-то время корпоративными финансами, начинал тоже в четверке corporate finance advisory департаменте. После этого я перешел работал какое-то время в private equity, ну, так называемого high net worth individual office. И где-то, наверное, года через 4 после вот этого направления я начал заниматься своими партнерами бизнесом. Мы создали в России первую компанию по мобильному обслуживанию автомобилей. Это мобильный сервис, мобильная мойка мобильный шиномонтаж. Такая история вроде на первый взгляд простая, но на самом деле технологически емкая, потому что там машину требовалось мыть там посредством 50 грамм влаги прям в любом месте города, мы начали обслуживать практически весь каршеринг, и до сих пор обслуживаем каршеринг. Это был такой первый, такого рода бизнес в России, первый наш бизнес. И после этого, где-то через два года, мы начали заниматься информационными технологиями. Это наш, в принципе, до сих пор остается сейчас основной фокус. У нас есть там немножко розничного бизнеса, но в основном мы занимаемся информационными технологиями, которые связаны с кибербезопасностью и с хранением данных там, ну из каких-то ярких наших success stories, наших это я говорю про свою команду, про компанию, а, которой с владельцем я являюсь, основной наш продукт это ну такой яркий, например, это вот самый крупный облачный провайдер это Cloud MTS в России, вот this Cloud MTS, это наше решение white label мы много где, в принципе, стоим, от там от Министерства сельского хозяйства до там разных других ГУПов и ФАИВов. И продолжаем двигаться в этом векторе, начинаем сейчас заниматься кастомными разработками. А, говоря про образование, считаю, что оно было очень полезное, но было бы, конечно, классно, если бы я это понимал на более ранних этапах, потому что... Практически каждый день сталкиваешься с большим массивом данных, которые присутствуют в своей жизни, которые нужно анализировать. И вот тот самый инструментарий, который нам кажется, на ранних этапах профессионального ну, предпринимательского бизнес-образования, этот инструментарий нам кажется порой периодически, отчасти наивным, но он как раз и нацелен на то, чтобы быстро быть под рукой в трудную минуту, для того, чтобы опять же обрабатывать вот этот большой массив информации. И этот инструментарий очень полезен. Этот инструментарий стал мне. Очень необходим чуть позже, я даже поднимал какие-то наши образовательные материалы, и это все было очень полезно и очень-очень эффективно. А помимо этого, хочется, конечно, заметить, что вот наше бизнес-образование, оно особенно становится ощутимо, что оно было... Действительно высокого уровня в тот момент, когда начинаешь взаимодействовать и коммуницировать с людьми из каких-то, даже не то что смежных, но хотя бы зачастую смежных каких-то отраслей и сферы, когда ты понимаешь, что ваш понятийный аппарат сильно отличается, ты действительно понимаешь, насколько много ты выучил, насколько многие вещи тебе кажутся очевидными, которые не очевидны остальным людям. И это как раз говорит о качестве, потому что мы получали образование в течение четырех лет, и оно настолько нам было запито на подкорку, что у нас вот это появилась очень важная экономическая база. И вот если мы сейчас, например, даже слушаем разных там гуру-менеджмента от Исфака Кальдерона Адизаса, который, насколько мне известно, является, но ну, он имеет какой-то статус в институте, правильно, вот Ирина Владимировна подскажет, как это называется, научный, научный руководитель. руководитель. Да, до других гуру-менеджмента, ну, собственно, это известная мысль, мысль заключается в том, что знания быстро меняются, но, знаете, чтобы говорить, чтобы читать на французском, нужно уметь говорить на французском. Для этого, для того, чтобы разбираться в новых экономических знаниях, в знаниях, связанных с менеджментом, с маркетингом, вам нужен базовый понятийный аппарат. И вот этот понятийный аппарат на действительно очень высоком и качественном уровне нам забили в подкорку, как я сказал ранее. Они не будут повторяться. Я это ощущаю каждый день и везде. Ну и на самом деле мои друзья, мои, наши выпускники, это очень хороший показатель. У нас действительно много успешных ребят, которые зарабатывают серьезные деньги, которые делают этот мир лучше. Они делают действительно качественные, очень крутые вещи. У нас есть выпускники, которые там на своем отрезке времени, наверное, вообще лучшие на рынке. У нас есть и предприниматели, у нас есть и эффективные менеджеры. И институт дал вот это ощущение особенности и ощущения какого-то важного клуба, в котором действительно не только вот эти знания мы получили, а получили вот эти навыки, которые нам позволяют продолжать получать знания уже по жизни. Ну вот, наверное, на этом я остановлюсь, чтобы не тратить время всех остальных. Вот, вот как-то так.